Добрый день, не товарищи. Думаю, многие меня знают. Меня зовут Клаваев Семен, местный житель. И сейчас я расскажу о местных проблемах. Значит, во-первых, у нас очень часто течет грязная вода из-под кранов. К сожалению, у наших властей не получается допроситься, чтобы они что-то смогли с этим сделать. Что интересно, проблема у нас, это отнюдь не местечковая. Несколько недель назад я был на митингах в поселке дружбы, это окраина мытищая с Москвой. И, и там у них примерно та же самая проблема, только вода не ржавая, а маслянистая. Вторая проблема — это застройки. Это, корень этой проблемы идет от того, что... Хитрые дельцы искусственно обанкротили наш совхоз Тимирязево. И сельскохозяйственные земли, которые сейчас как никогда нужны для, для того, чтобы заниматься импортозамещением, они сейчас используются под бесконечные застройки. Ну ладно застройки, дело ведь в том, что у нас очень много в поселке аварийных домов. И их как бы надо расселять. Но у нас... Ни жилой комплекс Афродита, ни жилой комплекс «Перговская ривьера», которые либо недавно были построены, либо еще строятся, они не предусматривают расселение ветхого жилья. Вот вы видите, вокруг нас много умедленно высоких, либо даже высоких, таких желтоватых домов, которые Альянс в 2000-х годах построил. Домов этих огромное количество, но при этом эти дома... Эти дома предусмотрели расселение только одного очень маленького ветхого дома. И только сейчас начинает еще один жилокомплекс «Диалект строится», который предусматривает расселение идеально большей части аварийного жилья. А большинство остальных строек, которые идут и у нас, и протестки по всем итищам, они вообще не касаются расселения аварийного жилья, а только превращают... Наш господь Кокматища, наш поселок в переполненный муравейник. В частности, если кто помнит, в 2005 году попытались лишить льгот, э, нас с вами льгот на проезд. И тогда мы проводили практически еженедельно митинги у, в центре города, у памятника Ленину. И в течение двух месяцев шли митинги, граждане приходили, причем митинги были многотысячные. Также по всей Московской области и всей стране шли митинги, и в конце концов власти Московской области, ну а также во многих регионах других, они были вынуждены согласиться с тем, с требованием народа. И годы на проезд были сохранены до вот лета прошлого года. Также если кто может быть знает или не знает, мы митингами, подписями совместно с многими общественными организациями, спортсменами боролись за то, чтобы сохранить стрельбище Динамо. Это было 6 лет назад, и дважды проводились публичные слушания, на которых удалось выступить всем, кто защищал стрельбище, и стрельбище было спасено. Мы также с вами, может быть, и кто-то участвовал из вас в Сохранение города Мытищи от мусорожигательного завода, который собирались построить в центре города Мытищи на Олимпийском проспекте и с радиусом действия 25 километров. То есть практически ни одна точка Мытищинского района, ни города Мытищи, ни поселка Пироговского не осталось бы без значит, зловония и злостных выбросов этого планированного ужасного агрегата. Причем это все делалось с согласием администрации и с привлечением иностранных фирм. Ну вот эти такие победы. Еще одна победа, с которой мы боролись вместе с православными гражданами. Я вот не побоюсь этого слова, именно боролись. Мы каждый четверг проводим пикеты уже 4 года. Вот из здания Московской областной Думы. Те, кто там были по четвергам, каждый четверг во время заседания Московской областной Думы с 12 до 17 там проходит пикет нет электронного концлагерю. И то, что это правильное направление, мы сейчас с вами видим, вы, наверное, знаете, что с июля 2016 года отменены свидетельства о собственности. Наверное, слышали об этом. То есть для того, чтобы получить свидетельство, нужно идти в МФЦ, в Росреестр и там платить сумму. Вот я ходила, когда получала справку, там и 500, и 1000 рублей, а в газете аргументы-факты писали 2000. То есть отменили Свидетельство о собственности. То есть получается, что мы никак не можем доказать, это фактически кражи имущества происходит. Мы не можем доказать то, что мы владеем чем-то. Единственное, кто собственник получается, это компьютер, который расположен, кстати, в Брюсселе и в Америке. То есть это он будет решать. Есть у нас собственность. Ну и буквально в эту пятницу Значит, был юбилей 25 лет ГКЧП. Государственный комитет по чрезвычайной ситуации. К большому сожалению, эта мероприятие, затея, вот, которая была 25 лет назад, она не достигла своего успеха. По ряду причин. В том числе и население было такое, не готово поддержать. Все понимали, что нужны. Всем надоел Горбачев. Но тогда была мода на Ельцину. Считали, а вот Горбачева с ним в лучше будет. Да лучше-то не оказалось. И вот те мужественные люди, которые взялись, значит, сохранить Советский Союз Неудачно получилось Там и несколько человек погибли, их сделали героями А фактически этот комитет, он спасал нашу страну Вы посмотрите, вот тогда трудно было прогнозировать Станет лучше или хуже, правильно они поступали нет Они поступали правильно Если бы они добились успеха, Советский Союз сохранился бы А так, оглядываясь назад, за эти 25 лет Страна развалилась Даже да мы со своими братскими народами уже находимся в таком жутком положении С той же Украиной С той же Грузией в восьмом году была конфликта Конечно, это все из океана режиссируется Сам народ, он, он не пойдет на конфронтацию И тот же украинский, это наш братский народ Но их закулисные, заокеанские дирижеры находятся. Наш дом по улице Советская, 8 Давно уже... Приглянулся этот наш зеленый двор С липами, с березками, с лавочками, с газоном Где наши жительницы пожилого возраста Могли выйти, посидеть Сейчас она им маются, мается, приткнуться некуда И что? Я была у Уланова Он сказал, это будет э, ремонт канализации Приехали, трубы навезли Написали ремонт канализации. Тот же быстренько огородили, обили такими защитными как бы, деревянными щитами, липы мы их вам сохраним. Завезли технику и тут же появился щит. Продажа, офис продаж вот здесь вот, который находится. Уже начали продавать квартиры в этом доме. И этот дом 17 этажный, трехсекционный, абсолютно перекрывает пятиэтажку. К нам солнце приходит только на закате. Закатного солнца мы видим только летом. Ну так, вот до 6-8 часов. Теперь мы его не увидим. Вот сейчас в добродел мы все пишем, у кого что наболело. А я тут решилась, когда еще не было добродела, Виктору Сергеевичу Азарову написать по электронной почте. Он же дает свой адрес родника. Пишут недопустимый адрес. Так что не накапливайте. Потом вот, -вот накопите и захотите самому главному в нашем районе сказать о своей проблеме и получите ответ, недопустимый адрес пишите в Добродел пишите вот затем посмотрите ведь мы сами, жители, должны сами развивать свою страну а как мы можем это развивать? каждое утро все мимо проходят видят, что алкоголики сидят на, на лавочке Хоть кто-нибудь сказал им? Вот скажите мне, пожалуйста, кто сказал им? Кто-нибудь из жителей собрался в кучку могучую? Кто-нибудь сделал так, чтобы они, их здесь не было? Это первое. Второе. Э, застройки. Я, молодой человек, приехал именно сюда. И тысячи сюда приезжают, именно чтобы жить в красивом э, хорошем месте и при этом мы потихоньку вытесняем, именно вытесняем наркоманов. Вы должны обращаться непосредственно к Путину, потому что на местные власти, даже на властные, надежды никакой. Они просто отпишутся, отговорятся и на этом все закончится. Только туда, потому что у него там работает такой штаб, который действительно поможет по-настоящему. Вот. Прошу, вот только так. Давайте Конечно, по поводу медицинского строительства. В молодежь. Нет. Я бы сейчас посмотрела, стоят одни женщины, которым по 89 лет почти. Дети вольны. Да. Белощадь. А надо приглашать такую молодежь, которая возраста 60 лет, 50 лет, 40 лет и 30 лет. Вот тогда Что я думаю... За поводу не 50, 50 лет. Да вам не дашь. По этому поводу я могу вам сказать, попротив, по, по поводу застройки. Я вообще считаю, это митинг, пиар-акции. Все, кто здесь стоят, пожилые люди. Вы все прекрасно, когда начинали здесь жить, жили в домах казарменного типа. И вы радовались, когда вам давали квартиру. Я, моя мама отработала на фабрике 25 лет. Наш дом пошел под снос. И когда нам дали квартиру, она плакала так, что ее успокаивал. Просто ведь.